Первый виаргон – это полупанацея на самом деле, это базовый виаргон 1 и еще 21-й виаргон. микроразведения да, Силен? И вот виаргон номер один – это регенерация кожи, это рассасывается килоидные швы, это процессы рано заживления. Вот я думаю, что вы уже прочитали, да? И на самом деле когда вот у меня даже в структуре люди многие принимали когда 1 21 они даже снимали очки несколько человек сняли очки потому что даже не дойдя еще до виактана понимаете и у кого растяжение да особенно вот в каких городах есть допустим команды спортсменов да? которые допустим там хоккейные футбольные команды там где боксом заниматься там где спортивная гимнастика то есть вот спортсменам, особенно у кого трав, как бы травматика, да такая сильная идет э, вероятность, им обязательно нужны эти виаргоны, Потому что, допустим, вот, э, кто занимается боксом или с ударами, что связано, да, это постоянное сотрясение, понимаете. И наши виаргоны, они восстанавливать помогают. Даже серое вещество мозга, понимаете, насколько это важно. И здесь вот кровь, лимфа, хрящевые да, ткани, костные ткани, собственно соединительная ткань, да, жировая ткань. То есть здесь очень много всего. Так что это действительно базовый аргон, который каждому абсолютно необходим.